Эй, hey, Добрый бремюток, друзья! Ни для кого не секрет, что визуальная составляющая практически любой игры является зачастую решающим фактором к ее приобретению и желанию пройти. Ведь жанры и механики особо не меняются, и редко можно встретить игру с уникальными фишками, которых нет в других похожих проектах. Но красивая графика зачастую вызывает у нас подсознательное желание в это сыграть, даже если это просто макап, а не готовая игра. Пожалуй, самая актуальная вещь, которую вы сейчас должны понять, не столь важно, какой стиль вы выберете, гораздо важнее, насколько классно вы сможете его реализовать. Потому что и пиксель-арт, и реалистичная 3D может выглядеть одинаково красиво и маняще, и точно так же может быть реализовано абсолютно безвкусно и отталкивающе. Далее, прежде чем определиться с выбором, посчитайте свои ресурсы, а именно время, силы и деньги. Если вы будете создавать графику самостоятельно, то потратите время и силы, но иногда еще и деньги на оплату платных программ, подписок, дополнительных ресурсов для ускорения работы, будь то кисти для фотошопа, какие-нибудь 3 d заготовки, материалы, паки референсов и так далее. Я рекомендую этот способ, если вы не хотите тратить деньги на разработку своей игры, или не хотите конкретно вкладываться в графику, тем более если вы сами в состоянии ее создать. Но учитывайте, что хоть вы не потратите деньги, вы значительно вложите своего времени и потратите много сил, это не будет считаться бесплатным или без каких-либо трат, просто вы заплатите не деньгами. Если же вы вообще не умеете делать графику и не особо дружите с этим направлением, вы все равно можете пойти этим путем. Как именно? Узнаете дальше видео. В случае с покупкой графики у вас есть два варианта. Заказать ее у фрилансера или купить на стоках. Графика на стоках в разы дешевле и порой можно найти очень удачные и красивые паки, которые подойдут вашему проекту. Из минусов стоит отметить лишь то, что вам может не хватить всего, что есть в наборе или наоборот будет много лишнего, что вы не станете использовать и как бы просто переплатите за ненужное. В случае, если вам не хватит контента, можно купить еще другие паки, но здесь стоит быть осторожным потому что разные авторы имеют разные стили и они просто могут не сочетаться между собой. Иногда это будет выглядеть интересно и необычно, но в большинстве случаев это будет просто стрёмно. Также стоит отметить, что например в реализме большинство паков без проблем сочетаются между собой. Например, купленные паки лесного окружения можно использовать во всех своих проектах, где есть лесные локации, и это не будет палево. И большинство из них можно использовать повторно в следующих проектах. Из этого вытекает еще один занятный момент. Одна и та же графика со стоков может использоваться в сотнях, а то и тысячах проектах. Но справедливости ради стоит отметить, что до релиза из них дойдут десятки а то и единица. Но даже среди них вы вряд ли узнаете одно и то же дерево или камень. Более того, вы даже не станете обращать на это внимание. А вот сильно стилизованную графику вы сразу вспомните и узнаете. Потому что запоминается она намного легче. Особенно, если это будет персонаж, а не какой-нибудь статичный объект. Куда проще в этом плане при заказе графики у фрилансеров конкретно под ваш проект, под нужный вам стиль. Здесь, как правило, можно не переживать за уникальность контента, и если вам вдруг чего-то не хватит, вы всегда можете заказать еще, если, конечно, бюджет позволит. А вот стоимость графики у фрилансера порой в десятки раз больше, чем на стоках. И если для среднего пиксельного платформера вы можете купить графику за 14-20 долларов на всю игру, на том же CraftPixnet, то у фрилансера потратите не менее 200 долларов, а за более масштабные проекты и 2000 долларов не потолок. Также у многих фрилансеров есть одна неприятная особенность. Они могут пропасть на несколько дней, а то и недель. Соответственно, это сказывается на скорости производства вашего проекта. Но самое неприятное, то что они вообще могут слиться и уйти из вашего проекта. И вам в лучшем случае придется искать другого исполнителя, а в худшем начинать графику сначала, если вдруг новый исполнитель не может попасть в стиль старого. По личному опыту могу сказать, что с хорошим фрилансером как правило проблема не возникает, вы просто ему платите и говорите что хотите получить в итоге, а через какое-то время получаете готовый набор, с которым можно создавать игру. Что ж, давайте взглянем на самые популярные и актуальные стили графики в современных играх. Все стили мы рассмотрим по нескольким критериям Сложность и время производства Время обучения, которое понадобится, чтобы научиться производить контент в подобном стиле везна, если вдруг придется платить за контент, и собственно это последний пункт, потому что за красоту и эстетичность мы рассматривать не будем, потому что, как я говорил ранее, и пиксели, и 3D-реализм можно сделать одинаково красиво и одинаково убого. Давайте начнем с 3D-стилей и конкретно самого сложного из них реализма. Реализм, пожалуй, самый дорогой стиль, как в играх, так и в кино, анимации, тату и просто в иллюстрациях. Причина дороговизны очень простая. На создание качественного реалистичного контента требуется много времени и сил, да и чтобы научиться его делать понадобится не один месяц на обучение. Также вам придется заводить несколько программ, которые далеко не бесплатные и не самые простые в освоении, но это другая история. На создание простого пропса может уйти несколько дней, а на полноценного игрового персонажа несколько месяцев, не считая его анимаций. Впрочем, и создание контента для игровой локации потребует от вас не меньше сил, чем персонажа, но всему можно научиться, и одно из лучших мест для этого – XYZ School. С 1 июня стартует новый поток Курса Environment Art. На курсе ты освоишь профессию художника по окружению. Научишься работать с модульными объектами, используя тайлы и трим, создавать играбельные сцены в Unreal Engine и презентовать их. В результате у тебя будет готовая игровая сцена с ландшафтом, растительностью, зданиями и крупными объектами, которые описывают игровой мир. Чтобы успешно пройти курс, нужно хотя бы немного разбираться в моделировании, быть знакомым со скольтом а также хотя бы на базовом уровне владеть Substance Painter, Substance Designer и Unreal Engine 4. Кстати, ребята, бесплатные курсы, которые всему этому научат, а если вы их пройдете, получите скидочку 20% на основной курс. Преподаватель Игорь Емельянов, 3D-художник, работавший над метро Exodus, School of Duty Infinity Warfare и Plague студенты Innocence. Студенты XYZ School устраиваются в Spirosoft, SaberMay.com, Digital Forms и другие студии. А еще с 12 по 14 мая идет акция со скидкой 30% на все курсы. А по уникальному промокоду UMAYARTALASKE вы получите еще дополнительную скидочку в 10%. И при этом курс можно взять в рассрочку на 6 месяцев без процентов вообще. Все ссылочки в описании. Технологически это не столь сложные, сколько долгие процессы и поэтому потянуть игру в одиночку в таком стиле это почти самоубийство. Поэтому зачастую соло разработчики либо не выбирают этот стиль, либо закупаются готовыми ассетами, чтобы ускорить процесс. И как я сказал ранее в этом видео, большая часть паков в реализме без проблем сочетается между собой. Пожалуй это самый весомый плюс этого стиля. Кстати раньше я думал, что под определенные жанры подходят определенные стили графики. Например для хорроров нужен только реализм и вид от первого лица, иначе не страшно, но посмотрите на те же 5 ночей Фрейзи или Привет сосед, Френбо, все они совершенно разные и по-своему страшные, поэтому этот стереотип мы с вами отбросим прямо сейчас. От самого сложного, пожалуй, к самому простому, локселям. Локсельный стиль идеально подойдет для новичка, он крайне просто в усвоении, как и программа для его создания. В частности, это бесплатная магика Voxel, по которой у меня, кстати, немало уроков на канале. Скорость производства контента неприлично большая, но на более-менее сложные модели вы все равно потратите кучу времени, не расслабляйтесь. Кстати, я выбрал этот стиль для своей игры Dark Souls, который заработал полтора миллиона на консолях, и пара текущих проектов разработки у меня также выполнена в этом воксельном стиле. На мой взгляд, это самая доступная 3D. С которым вы можете освоиться буквально за пару недель и делать вполне приятный контент для игры достаточно быстро. Поэтому я горячо рекомендую начать именно с него. А возможно, даже на нем и остановиться, если вы хотите разрабатывать игры в одиночку. Еще один кайфовый стиль лоу поле. Это могут быть чисто модели без каких-либо текстур, а могут быть и с нарисованными вручную текстурками. Правда, это уже hand -painted. Яркий представитель hand это, конечно же, Dota 2 и World of Warcraft. Стиль очень приятный визуально и сразу создает атмосферу какого-то фэнтези, какой-то игры, в которую хочется поиграть. Чтобы более-менее понимать сложность процесса создания графики в таком стиле, посмотрите пару моих видео, где я создаю пропс и персонажа. Там показаны используемые программы и этапы, через которые придется пройти. Один из классных примеров в стиле лоу-поле Синти студиос. Простые низкополигональные формы в сочетании с максимально простыми мультяшными текстурками сделали эту студию одним из топовых поставщиков 3d контента на Unity Asset Store. в каких то моментах лоу поле даже проще в производстве чем в Окселе. и их можно создавать в бесплатном блендере кроме того цена на подобный контент обычно в разы ниже чем на реализм а научиться делать такое самому намного проще и быстрее наконец последний вариант это совмещение лоу поле и пиксельных текстур. Иногда в вокселях недостает пластичности. Хочется отойти от кубизма и где-то сделать скос или гладкую округлость, наклон. С вокселями это сделать не всегда удобно и даже не всегда возможно. Приходится извиваться и искать компромиссы. Но что, если хочется сохранить вот эту пиксельную стилизацию, но при этом не делать все квадратным? Все просто делать лоу-поле с текстурами низкого разрешения а пиксель-арт. Но на самом деле, просто это только на словах. На деле же подогнать пиксельные квадратные текстуры под изгибы, округления и прочие неестественные для этого стиля вещи еще Марокко, и не всегда получится сделать это ровно и красиво. Если в том же Майнкрафте с этим все понятно, потому что там суровые кубы и каноничные пиксели, то игра Tail пошла дальше и совместила все по красоте, особо не заморачиваясь. Плавно перейдя к 2 d стилям, мы все еще остались в пикселях. И чего бы вы там себе не думали, пиксели далеко не самый простой стиль в освоении. Да, можно делать простой пиксель-арт, который будет не очень красивый или будет просто весьма примитивным, но с тем же успехом можно делать простые и примитивные вещи во всех других стилях. Пиксель-арт, как и в Окселе, имеет жесткие ограничения и нужно либо уметь превращать их в сильные стороны, либо следовать им не нарушая никаких правил. Цена у фрилансеров-пикселярщиков вас тоже не обрадует. А дать 1000$ долларов за средненького масштаба платформер в принципе, обычное дело. Но на стоках пиксельная графика обычно довольно дешевая, и напомню, что на крафт она еще дешевле. И это при очень хорошем уровне качества и количестве контента. Если решите делать пиксели самостоятельно, то на моем канале очень много видеоуроков по этой теме, да и вообще найти обучающий материал по пикселям проще простого. Тут вам и бесплатные уроки на ютубе, и полноценные курсы от настоящих профи, все в том же xyz school. Учитывая все вышесказанное, пиксели Отличный стиль для новичка, но отнуть не самый простой. Я бы поставил оценку сложности средней, потому что качественный хороший пиксель займет у вас много времени и сил. Намного больше, чем вам покажется на первый взгляд, поверьте. Если же вам не будет хватать пластике в пикселях никто не запрещает вам рисовать обычную растровую графику с тем же уровнем детализации, что вы делали бы в пикселях. Один из примеров, который мне запомнился, стиль коллеги Анатолия Логиновских. Ээ, сорян, если фамилию неправильно назвал. Производство подобного арта, как правило, проще и быстрее, чем пиксели. У вас больше свободы в движениях, и это реально развязывает вам руки. Конечно, можно залезть и в векторную графику, и в казуальную для мобильных. Это будет немного сложнее, но намного дольше. Другое дело, проработанная и живописная графика. На нее тратится уйма времени. У фрилансеров она стоит также не по самым приятным ценам, но стойки снова выручают и предлагают в среднем от 30 до 300 долларов за весь набор для игры. Наконец, последний стиль, который вы можете реализовать хоть в фотошопе, хоть в крите. Или вообще перенести это все в вектор и делать в иллюстратор или бесплатный аналог Inkscape, это конечно же флэт. Честно, я не люблю этот стиль. И флатинга здесь абсолютно ни при чем. Тем не менее, свое место плоская графика уже плотно заняла на мобильном рынке и вряд ли подвинется. Посмотреть кучу полезных уроков по этому стилю можно на канале Гигантика, там же и более глубоко проникнуться самой идеей плоского направления. Должен сказать, что на стоках найти хорошую графику в этом стиле не так-то просто, а дизайнеры, которые могут делать подобную графику для игр, заламывают Такую цену, что становится не по себе. Но к счастью освоить флэт графику совсем не сложно, даже в чем-то проще чем пиксели. Делается она довольно быстро и для небольших проектов вполне реально настрогает всю графику буквально за несколько дней. Теперь вы знаете на что ориентироваться при выборе графики для своей игры и сможете прикинуть сколько времени, сил и денег вам придется потратить на разработку игры в выбранном стиле. Ну а с вами как всегда был Арталаски, подписывайтесь на мой канал, пока.